Всем привет, всем здравствуйте, кто смотрит этот канал. Меня зовут Лишат Вазлыев, это канал Дэви. И сегодня хочу вам показать этот рисунок, который я хотел снять, этот влог. Ну, показать, как я нарисовал правда, но я сейчас этого делать не буду. Ну, вот. Вы все наверняка знаете этого чела. Фонарьоголового. Это я рисовал, что никто, ни папа, ни мама, ни бабушка, и не дедушка. Ну и не братишка тоже. Mm -hmm. А сам рисовал это Вот. А у меня, как видите, ди... ну не больше не видите, я вижу, мне меня 19 минут еще снимать, потому что у меня мало места в телефоне. Так что видео, как сказать, будет мало выходить. И что я не с интернета все это сорисовала, а сам дел сам рисовал лично. Вот, вот фонарик голова у нас уже картошка, видите, даже мы вот заходи видно. Вот, честно показываю. Так, чисто ли Так, чисто будет урок у нас на, на, на моем канале. Вот, что вам еще показать? В общем этом рисунки знаете сколько цветов тут черный один раз цвет оранжевый два три это у нас желтый уже четвертый у нас эсф... подожди сейчас все заново оранжевый 2 это желтый три черный три цвета черных карандаш простой стерка пять все 5 надо предметов таких цветов и все коричневый тоже на ну, кому как коричневый это не обязательный цвет правда Вот у нас фонарный на вот такой у нас красивый зачем мне начать с серноголового просто они похожи рост я не знаю рост как тоже фонарный столб просто Знаю, сколько будет лоб длиться, или, ну, может быть короткий надо будет, лог может быть длинный, не знаю. У меня есть на канале серый наголок, как я рисовал. тоже рисовал просто, показать, вам хотел. Вот. Что еще вам показать. Так. Я просто думаю. Ну, вообще, вот такой у нас рисунок получается. Еще вот это нам понадобится. И пошту красиво рисовать. Вот, вот, вот здесь вот на столе это вообще просто. Ну, в общем, такой у нас короткий лог. Что мы еще показать? Тут ничего, на что ты не покажешь. Вот эта машинка Дови. Понюхать просто Нажимаешь на вот так вот и вот, он. вот. Это машин машинка, машинка решат, точнее Дови. Вс ⁇ вот, такой у нас короткий влог. На ну, что нам не прощаться придется, что ли? Ну, у нас с вами был Решат Вазыв, это канал Дэви. Всем, всем удачи и всем пока-пока.